Ну wow. What? Там тебя. да? Да, да. красный в игре. Красный не в игре. Красный, красный контроллер. Да? да, да, да. Красный. Ну, ну. Субтитры okay, чужой, сейчас упал. А да, просто? Нет, нет. Только если не то вот так, и About it for me. Let's see Это есть все мой любимый 80. Нет, 80. Сюда чуть Вот, вот, вот. Да, Почему а что это, по по-моему, из кармана? Да. А, да. Я, я, я когда взял этот аккумулятор, она он зацепила. Это не флешка это модель. Ну, выглядит как флажка. Ну, да. Модель в смысле интернетовский? Ну, да. Точка доступа. А? Точка доступа для компьютера. Год, да? Да. А хороший? Ну, Нет, я на будущее. Сколько скорость? Не, у него-то скорость нормальная. Если у тебя в телефоне хороший способ, то на компьютер будет раздавать не меньше. А, он не сам по себе? Нет, Это с телефона, да? С телефона вот, через wi -Fi. А, он как бы компьютеру Wi-Fi дает, да? Да, да. Вот, вот. Потому что у нас на это у нас на кормке на том, вот в котором Wi-Fi ставится. Почему я вот стол снимал? Потому что интернет слабенький. Слоя борта в середину. Восемь. Чёрный Thank you. Collection Звёздик, я понял. Середина. А бывает прямого строика это штраф, Если ты заказал? И незаказанный, заказанный, вообще любой незаказанный свояк, это штаб. Ты его не доказал. Заказывает, будет читать. красного а, так можно, да? ну, я же не не касаюсь, но ну, не Да, Слой бортал средний. Нет, средний. Сейчас. ou Продолжение Yes. Себе. Я не sure, 2 12, 18. Я заказываю только за то, чтобы два не шеста. Ну, будет заказано. Да, просто, просто. Да. Потому что будет А вот, Серега, точно можно отдадите, конечно, Вася. Так, не узнал, что это Yeah. <laughs> Продолжение следует... А. точки стоят Субтитры Пой к себе. Арон красного луна. Ну, да, если ты не заказываешь их, да, то будешь да, ну, просто одно что. Ну и субсидиации. Спасибо. заказать ну как бы с я могу играть ну, переход хода будет. да да да да да ну, да, вот, ты не дома можешь, так, да да своя. да да да да да да да да да играть. да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Пока у меня какие-то чувства. Ты можешь так делать? Расскажи, что там паук, куда он заходит? А если у вас есть... Сюда, сюда. Так, а чем какой? красного крылучка. Есть. Сюда, да? Так, я понимаю, сейчас уже 17, да? 17. Как тебе что-то?